Бисмилла. Повторяем с вами букву, которую взяли на прошлом уроке. Или давайте с первого урока. Какие мы с вами буквы взяли? Дети. Алиф, молодцы. Алиф, только не говорим алиф, а говорим алиф, И посмотрите еще очень важная вещь. Когда мы произносим, говорим алиф б, в конце, когда мы произносим слово б, в конце у нас есть хамзе. Смотрите б и останавливаюсь на горле хамза, потому что выходит из горла. алиф б т т поняли? Да давайте б т алиф т т да значит все алиф Сказали, затем Б Т Т заканчивается на хамзу, а потом джим заканчивается на мим. Затем джим, ха, хо, а, хо». Хорошо. Итак, значит, некоторые прислали домашнюю работу, но те, кто уже хорошо умеет писать, значит, ему не обязательно да, пока присылать свою домашнюю работу. А те, кто только учится писать, значит, ему да, обязательно прислать надо домашнюю работу. Значит, давайте читаем, что здесь написано. Замилья. Зим приходит какой образовкой? Фадхай. Ты читаешь, слово? Максур. Где у нас Магмума или мавтуха или Максура? Когда приходит с дома, значит, повторяйте, говорится, мадмума. Магмуна. Когда приходит с фатха, называется мафтуха. Мактуха. А следующее слово масяджид. Джим приходит с кясарой, значит называется максура. Итак, давайте говорите максура. Максура. Максура. максура. Итак, у нас вот эта джимна, которую я показываю, она у нас такая. Мафтуха, мадмума или максура. <соединяя> Махтуха. Махтуха. Ахсанту, молодцы. А вот это дим, <соединя> который из дома, как называется? Мадмуна. Мадмуна. Мадмуна. А дим, который из кясы, называется? Маджирума. Максура. Максура. Да, максура. Правильно, ты хочешь сказать маджирура, потому что маджирура это слово, которое заканчивается на кясу. Угу, Ива, Джар это будет проходить в Значит, теперь мы с вами взяли. Мы говорим джи фатха джа, или говорим джим мафтуха. Или говорим джим, дом джу, или джим магну. Или говорим джим, кясра джи, или джим максура. Значит, фатха мафтуха, дом на максура. Видите, да? Когда повторяем, сразу берем еще новые вещи, чтобы повторение было более полезным. Значит, у нас вот здесь джим, мы сказали, yeah. хатхай, мафтуха, джим, мафтуха. Yeah. А здесь джим, yeah. мадмуна. А здесь джим, yeah. максура. Yeah. А здесь у нас уже идет с голготой, смотрите, джим, мафтуха, и потом идет алиф, то есть джим, алиф, хатха, джа. А здесь джим, вау. Джу. Угу. И джим, я. Я жду, жду. Я специально не говорю до конца. Вы думаете, может, интернет зависает? Нет. Джим, кесра. А джим, я, кесра, Джи. Нет, у нас благотольщик. Максура. Ага, Максура, Максура, но еще есть благотоль. Теперь значит... Вы, да, прописали буквы, потом Дора. мы с вами взяли ха, давайте посмотрим, да какие слова у нас здесь пришли. И теперь у нас «ха, ха, как она будет называться? Ха, ха, мафтуха, повторяйте, мафтуха. А здесь хабует у нас? А здесь у нас Хусем. Хусем. это значит хабует такая? ДОММА, ДОММА. дом. Раз, ДОММА, мадмуме. Повторяю, мадмуме. ما داشة بيسر يجيوم حا-حو-حي حا-حو-حي حا-حو-حي حا-حو-حي حا-حو-حي حا-حو-حي ماذا تريم ممكن دقيقتين هم؟ أصدروا إلى الحمام а, то это фадале, фадале. То фадале, то фадале, это значит, пожалуйста, можно. Ага. Все, смотрите, значит, у нас дальше да, с вами ха. Итак, в слове хоу. Как переводится хоу? Что такое хоу? Хоу. Скидать, стрелять. Кидать, кидать. я еще раз спросил, вы любите хоу? Вы все сказали, да, мы любим хоу песик песик песик песик песик песик песик песик песик песик чуть песик песик песик песик песик песик песик песик песик песик песик песик Худор, это значит песик песик песик песик песик песик огурец, Ща, зелень. зелень, зелень, например шпинат, салат, гаргир, что там еще есть, укроп, петрушка, петрушка. да, и дальше у нас хиар, хиар это получается уже огурец, огурец. Да, а, урец. Урец. значит да, повторили, теперь давайте по быстрому пухи угу. А видите, вы говорите, не хи, а хи, хи. Хорошо, а теперь с долготой. ха-ху-хи. Значит, все буквы прописали у себя? Все буквы прописали у себя. И смотрите, у нас слова приходили, да, здесь? Хьяр. Видели, да? С буквой Хо в начале с кясры. Бахур. Я не успел это написать. Вот это значит, да, себе запишите. Смотрите. Бахур, бытых, кух. То есть в этих словах есть буква Хо в начале, в середине, в конце и отдельно. И переходим с вами к изучению новых букв. Новых букв. Итак, читаем. Да, значит, so uh У нас этот звук, эта буква, есть в словах. Например, это роза. Или, например, говорим я Поняли, да? Значит, у нас что? Слово один. Это тоже начинается с буквы ДАЛЬ. Ага, значит, пропишите, разукрасьте, да, вот эти буквы ДАЛЬ на этой странице. И дальше у нас приходит у вас ДАЛЬ. Видите, как она прописывается, да? Получается сверху немного вправо и вниз, потом справа влево. И ДАЛЬ получается на строчке, то есть плывет по воде. Видели? Сверху, да, она плывет? Над строчкой. А теперь, как пишется, у нас даль в конце слова. В конце слова, или в середине слова. Потому что даль, что в конце слова, что в середине слова пишется вот таким образом. Видели, да? То есть у вот, нас получается в конце концов даль в середине слова. Поняли, да? Даль в середине слова. А в конце она будет прописываться у нас тоже. Либо вот так, соединяясь с предыдущей буквой, как здесь, либо как отдельная. И теперь смотрите: даль фатха, да. Дельфа-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Называется, значит, Дельма-фтуха. Дельма-фтуха. Теперь, дороге. Дороге. Дороге, это значит велосипед. Слушай, да? Велосипед. Дороге, что это значит? Велосипед. велосипед. Умеешь ездить на велосипеде? Я, а -а -а. У меня есть велосипед. Я умею. О, молодец, Акса, Я умею. Да, вот значит, теперь уже ты знаешь, как будет велосипед по-арабски. Будет дороже. дороже. Это велосипед. Теперь смотрите дель дом мэду. Дель дель маду. Маду. Значит, здесь дель мадмуме. Мадму. Дель маб мумэ. Мад Поняли, да? Мадмуме. Да. И здесь говорится, Думья, Думья. Думья. Думья. Думья yeah. это значит кукла. Кукла будет Думья. Поняли, да? Думья это кукла. И дальше у нас Дель Кесроди. Дель Кесроди. Дель Кесроди. Дель Максура. Даль Максура. И слово Хади Патун. Посмотрите, даль не просто Максура, даль «я», кесроди, Хади Патун. Поняли? Да. Да. Значит, можно сказать даль я кесроди, или можно сказать Даль Максура, а потом идет у нас Я. Значит, дель максура, мемдуде, мемдуде, это слово медде, то есть есть дыргате. И теперь говорим дель ма... мафтуха, дель магмуме, дель дель дель да, да, значит, у нас Дэ, Дэ, Дэль. Поняли? Дэль. Значит, дэль. Дэ, Ду, Ди. Да, Ду, Ди. Прописывайте букву Дэль на всю эту страницу. И дальше переходим на следующий. Дэль. Последний. Дэль. Да, значит, у нас, смотрите, дальше идет Дэль. Она пишется так же, как Дэль, но у нее есть что? точка есть сверху точка видели точка. это значит зель да. повторяйте зель зель угу. значит залика например зель заликаль китабуля <клес> роибати заликаль китаб залик Аллах говорит про Коран про книгу то что нет в ней сомнения В Кур'ане все истина Аллах сообщает, и все это является истиной. Значит, «зэль» он не похож на «зэ» в русском языке. Поняли, да? Это будет «зэль», «зэль», «зэлька», «хэзэ». Тренируйтесь хорошо. И значит, смотрите, «зэль» прописывается так же, как даль, только с точкой наверху. И теперь у нас «зэль», «хатхазэ», «зэль», «нафтуха». Заль Мафтуха <звэль> Читаем Закия Закия Закия Закия. это значит умная, способная девочка, например Дальше у нас Заль кесрози Заль максура Заль <звэль> кесрози Заль <звэль> <"Зэль> кесрози <звэль> И здесь говорится Хазирин Хазирин Хазирин <звэль> И дальше Заль доммазу Заль мадмуна <свят> И читаем «зубэб». «Зубэб» – это значит муха, которая жужжит, да? Поняли, да? Отсюда «зубэб». «Зубэб», Зубэб – а это что, получается… А что такое «хази»? «Хазирин» – вы пока не поймете его смысл. Это слово «хази». Хази". Поняли, да? Например, «предостерегаться», «предостерегающийся». То есть у нее несколько смыслов, поэтому я ему не стал объяснять. Значит, хазир это тот, который предостерегается. То есть остерегается того, чего нельзя да, совершать, чтобы человек не совершал грехи. Но здесь хазирин приходит в винительном падеже в положении на 100 и в множественном числе. Пока вам это тяжело понять. Читаем дальше. «За -зу -зи». Значит, давайте я вам показываю, вы говорите Мафтуха, Мадмума или Максура. Мадмума. мадмума, а, ма а, ма сан, мадмума. а это? Максуна. Максура. А это? Максура. Максура. Мафтуха. Мадмума – слово, слово «добно», Максура – слово слова кеса. Теперь давайте. ЗАЛ алиф алиф Зу Хорошо. Когда мы делаем губы кольцом, когда произносим Зу или Ви? Зу. Правильно, Зу. Когда мы делаем губы широко, то есть улыбаемся. The. Хорошо. Когда мы приоткрываем рот, но не делаем губы кольцом. The. The. The. Конец, да? Значит, the. открыли рот, но слишком сильно не открываете, да, чтобы муха не залетела. Дальше у нас «зу». Делаем губы кольцом. «Зу». Поняли? Или «и», как будто улыбаешься. «И». И значит, вам также надо прописать букву «зель». Букву «зель». Видели, да? И прописать, смотрите, у вас приходят слова. Слова, да? Читаем. заки <ЗЕ> <-Я> тун тун надо писать не просто буквы. А уже слова видели? Закия. Потом пишите зэль здесь. В слове закия. А потом пишите уже закия. Полностью все это слово закрашиваете. И потом уже пишите самостоятельно. Видели у вас такая черточка? да? Здесь полосочки идут. Значит, над ней пишется, получается, у нас зэль. То есть над красной чертой пишется the. А вот эти точки пишется как раз вот здесь, да, внизу. Mm -hmm. угу. Значит, правильно, ровно пишите, не торопитесь. Вы сейчас в самом начале, вам надо научиться правильно, красиво писать, четко писать на арабском языке. А потом в будущем уже можете быстро писать. Пока не торопитесь, пусть каждая букву будет ровной, красивой, иначе потом будете писать, и ваш почерк не поймут. Почерк – это значит тун, то есть тун «джамиль», чтобы почерк был красивый, потому что будете писать слова из Кур'ана, будете писать слова из хадисов. Чтобы их писали да, красиво, так, чтобы все понимали. Читаем следующее слово. Розер. Розер. розер. Ага, все читайте. Розер. Розер. Розер. розер. Это значит дождик, когда моросит дождик. Розер. Поняли? Розер. Увидите то, что моросит дождик, например, да, летом, уже скажете розер. А слово розер. «Розез» – это значит «дождик». Смотрите, у нас здесь «зель» в середине, но не соединяется с буквами. И «зель» в конце, значит, везде пишется одинаково. И вы вот здесь слове «розез» у нас нет буквы «зель». В середине нет буквы «зель» в конце, значит, дорисовывайте, и потом пишите полностью все это слово «розез». Что значит «розез»? Дождик, «Дождик». «Дождик». Теперь дальше дождик. слово «тельмиз». Тельмид – это значит ученик. То есть вот ты и есть тельмид. Тельмид – это ученик. Видите, да? Тельмид. Видите, у нас мим, я, кяс, И поэтому это место тянется. Говорим тельмид. Не говорите тельмид. Тельмид будет ошибка. Надо говорить тельмид. Вот. Значит, здесь да, в конце рисуете букву «зель». А потом пишите слово тельмид полностью. И следующее слово тельмид – это он. Это ученица. Видели, в конце появился там арбута. Значит, это женский род. Речь идет про девочку. Тельмин – это ученик, мальчик. Тельмин – это значит ученица, девочка. Вот. Значит, ты кто? Тельмин? Тельмин. А девочка, например, твоя сестренка или сестра, до которая учится, она уже будет Тельмин. Поняли? Тильмида. Значит, здесь то же самое «тельмииза». Прописываем буквы «зарь» и потом пишем слово «тельмииза». И всю эту страницу надо прописать. Всю эту страницу надо прописать. И берите вот эти слова. Хотя бы некоторые слова берите. Например, «мама она тельмииза». Ты скажешь это ученик. А как будет женский род для девочки «тельмииза»? Как будет Тильмиза? то есть «тамар» арбуты Что такое «роза»? Это «дождик». Что такое «закия»? Например, Тильмиза, «Закия». Способная, умная девочка, умная ученица. Значит, да, вот эти вещи пропишите. Сегодня у нас с вами две буквы. Это «заль» и «даль» и «вэль». А на следующем уроке мы уже с вами возьмем «ро» и «зэй». Та Там то же самое, как «даль» и «вэль». «Даль» без точки, «вэль» с точкой. «Ро» без точки, «зэй» с точкой. И поэтому раньше эти точки не писались. Они говорили «ро аль меля. «ро» значит без точки, а зей называли «ро аль мухмеля», -му то есть «ро с точкой». Что значит «ро с точкой»? Это значит зей. Поняли? А что значит «дэль с точкой»? Это «зэль». Это сейчас пишем, облаковки пишем, буквы с точками пишем, а раньше люди были такие умные, что даже в точках не нуждались и уже знали, что это за слово. И поэтому мы с вами должны учиться, пока будете писать с согласовками, с точками, а потом уже научитесь быстро читать. Прямо будете на текст смотреть, на картинку, и сразу будете понимать смысл да, этого текста. Иншалахутали. Значит, смотрите, слова учите, слова учите и запишите себе их все в тетрадь. Теперь смотрите, у нас приходит, да, в письме. Вы должны прописать вот этот «дель». Видите, три строчки, да, каждая буква «дель» отдельно. Вот, значит, тетрадь себе положите на стол. Так положите, да, чтобы вам было удобно. Можно тетрадь прямо перед собой положить. Можно чуть-чуть ее повернуть в левую сторону, то есть вот так боком, как вам удобно. И пишите, получается, справа налево, справа налево. И делайте так, чтобы «дель» был у вас красивый. Поняли, да? Потому что буквы арабского языка, они красивые, их надо писать красиво. Эти буквы арабского языка, из этих букв у нас состоит текст, который приходит в священном Куране. Аллах говорит алиф лям мим. Видите? Алиф лям мим. Алиф лям мим. Эти буквы приходят у нас в Куране. И вы учитесь писать эти буквы для того, чтобы научиться правильно читать Коран, правильно записывать Куран и понимать смыслы Курана. Потом, смотрите, у нас Даль приходит, видите, да, или в середине, или в конце слова. Тоже прописали на две строчки. Потом приходит Даль опять отдельная, самостоятельно приходит, потом опять Даль, которая у нас в середине или в конце слова. И следующая буква – это у нас ЗАЛЬ. Видели заль отдельная заль в середине или в конце слова и заль отдельная. Также все это пропишите, вот. и потом запишите себе каждую букву на две или три страницы в тетради. Вы все завели свои тетради? У вас получается вы пишете в арабском алфавите учебник, потом в письме от второй учебник и еще в тетрадь. Все завели тетради? Да. Ай у Значит, да, пишите все эти, даже тот, кто знает арабский язык, уже умеет хорошо писать и читать, пусть все равно да, пропишет это все. Пусть пропишет, тренируется писать красиво. Потому что некоторые присылают домашнюю работу, и видно, да, у нее одна буква очень большая, другая маленькая, одна под строчку провалилась, другая над строчкой. Пишите красиво, старайтесь писать красиво. Иншаллах мутааля. Бару джазакум лохайрам. Все, на этом все. А, все ah, a... sure, or... давай.